Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова. Я сейчас хочу вам показать, как можно быстро сделать вот такую вот картинку заставку, которая называется превью для вашего любого видео. Это нужно для того, чтобы любой человек, зашедший на ваш канал, либо нашедший где-то ваше видео, понимал, о чем видео, и надо ли ему туда заходить. Тут и является такая предреклама вашего видео. Вот, например, как за одну минуту сделать сайт как раскрутить свое видео за 1 доллар. То есть вот такие вот картиночки нужно обязательно вставлять, потому что мы экономим время людей, которые заходят на наш канал, и таким образом им приятно уже работать с вашим видео, чтобы было ясно, нужно ли ему это видео или нет. Как сделать это очень быстро, еще быстрее, чем раньше я показывала видео с помощью программы PowerPoint. То есть у нас у каждого есть Google Chrome. То есть надо зайти в Google Chrome, открыть меню и открыть диск. Что нужно сделать дальше? Вот здесь нужно нажать на слово Создать. Создать опускаемся вниз на еще. И находим в Google рисунки. Появляется вот такое вот поле. Сейчас прогрузится, то есть мы нажимаем на слово «Вставка» наверху в верхнем меню и вставляем изображение. Изображение нужно добавить из... Можно, конечно, вставить URL. Я добавляю вот из, из... Сейчас, одну секундочку. Из своей папочки, которая у меня уже загружена. Вот у меня есть уже подготовленная... Папочка. Вот я добавляю фон приготовленный, специально сделанный, потому что он у меня весь все мои прыги. Делается на этом фоне. Вот он. Я его открываю. И растягиваю по размеру вот данного рисунка. То есть он загрузился. Мы его вот так вот растягиваем. какое-то время небольшое так аккуратненько растянули теперь значит нам нужно что сделать нам нужно вставить свою фотографию опять же на изображение опять выберите изображение для загрузки так у меня фотография моя на рабочем столе сейчас я их быстренько найду вот. я вставляю сюда свою фотографию причем надо расположить ее в средней части. То есть, чтобы сверху оставался зазор и а снизу оставался зазор. Вставить фотографию. Теперь еще вставляем следующую фотографию. Опять на изображение. Опять выбрать изображение для загрузки. Так, рабочий стол, картинки. Картинки. Привью. Вот у меня здесь есть такая бабочка специально приготовленная. Здесь есть значок большого дома. То есть логотип большого дома. Также подводим вот сюда. Ну, как я делаю, я вам показываю. Вы можете поставить что-то другое, пофантазировать. Это вот самое простое вообще, что вот я придумала. Получается достаточно красиво. Ну красиво, Так, хорошо. И дальше точно, -точно так же нажимаем на ставку, нажимаем только на текстовый уже И пишем здесь тот текст, который вы хотите вставить сюда. Вот. Какой текст вы хотите вставить? То есть, как мы это видео вот назовем, как Быстро сделать... Сейчас мы так... Сейчас быстро все вернуть. на место. Так, текстовые поды. Значит, как... Как... Очень быстро... Очень Быстро... Быстро... Сделать... Картинку, картинку, так вот сделаем, вот, так вот сделаем картинку, заставку, видео. А, почему я так написала? Обычно я пишу слово «провью», но попроще, чтобы люди понимали, о чем вообще речь, да? Сделаем это размерчик вот тут тоже есть, сделаем побольше. Сейчас про методом, тыкаем, что называется, так картинку заставку, очень быстро сделать картинку заставку Так, как так пусть вот так так теперь значит мы меняем текст на белый вот тут есть текст пожалуйста белый вот он белый потому что у меня как-то все видео в таком стиле вот ну в общем то вот практически готово можно конечно подвинуть текст если допустим он стал у вот, вас не очень красиво можно подвинуть его обратно вот. можно его рассосредоточить это уже можно сделать ну вот я ставлю так теперь что делаем дальше смотрите теперь мы нажимаем на файл и э, здесь есть такое, такая команда скачать как и скачиваем в нужном формате но ну, я вот скачаю вот в этом формате это G. G, G, G, G, ну, Могу неправильно назвать, в этом формате, значит загружаю его, ну пусть будет загрузка, ничего страшного, сохранить новый рисунок, пусть будет новый рисунок. Все, и где я теперь нахожу это этот новый рисунок, то есть я сейчас ставлю в любое свое видео, у меня есть видео разные, которые я могу вам показать. Видео у меня открылись и сейчас найдем какую-нибудь картиночку без заставки, какие-нибудь старенькие видео сейчас найду и ставим туда наш картинку Вам показать, как это все быстро можно сделать. Ну вот у меня старое абсолютно видео не нужно. То есть идем вот сюда на карандашик информации настройки, Нажимаем свой значок. Нажимаем на загрузки. У нас она туда встала. Ищем нашу новую картиночку. Вот новый рисунок. И открываем. Вот, видите, превью, очень быстро, буквально я потратила на это там, ну, наверное, 10 минут и топ, потому что я записывала видео, вот, и очень быстро мы поставили эту картиночку. Вот, теперь в любом случае, сейчас мы сохраним, уйдем на менеджер видео. И у нас да, эта на картинка сходи. в менеджере видео будет э, смотреться именно так, как мы ее сделали. Она где-то у меня в конце, наверное, сейчас посмотрим. Да, сейчас мы вот это так Сейчас я вам покажу. Немножко не так. так у нас канал Марина видео. И найдем просто то видео, которое мы мы сменили картинку. Нет. Так. Вот. вот оно, это видео. Вот оно стало. И теперь люди, которые будут видеть это видео у себя на экране, будут выглядеть вот таким образом. Желаю удачи, приглашаю вас в свою команду, у нас можно очень быстро научиться всем таким тонкостям, очень можно быстро научиться представлять себя в интернет правильно, сделать свой бренд, приглашаю еще раз вас в свою команду, до встречи.